Ни в коем случае не обновляй свой iPhone или iPad до iOS 11. Всем привет, вы смотрите Apple Finder, у микрофона как всегда Артем, и сегодня в этом видео мы с вами поговорим про iOS 11. Наболевшая достаточно тема для меня лично, поскольку я уже устал, серьезно, терпеть огромное количество багов, неисправностей и несовершенства со стороны компании Apple на своем iPhone 7 Plus. Поэтому будет э, видео в неком формате истории жизни, поэтому... Устраивайтесь поудобнее. Полетели! Несмотря на огромное количество нововведений в iOS 11, лично мне пока что даже iOS 11.0.1 приносит не такую долю позитива как негатива. Например, 1-2 раза на дню даже мой iPhone 7 Plus, устройство которое вышло чуть больше одного года назад, можно схватить перезагрузку смартфона, когда просто разблокируешь его. Или другой пример. Я прекрасно понимаю, что можно уповать на разработчиков сторонних программ, которые и якобы не оптимизировали софт для iOS 11 должным образом. Но! Я не думаю, что у разработчиков WhatsApp, Яндекса и Рокетбанка сидят криворукие ребята. Если с Яндекс такси и рокетом история ну просто неприятная, что iPhone зависал в этих приложениях на ровном месте, то с WhatsApp все куда веселее. Загружал я значит как-то вечером одно приложение из App Store и есть у iOS 11 такой грешок показывать бесконечную загрузку программы, то есть, когда приложение загрузилась, через App Store его можно открыть, оно, сука, не открывается. Окей, подумал я, отлагает, ничего страшного. И тут WhatsApp стал вытворять просто что-то дикое. Он все время вылетал, автоматически перезагружался, крашился. В общем, бред какой-то. Перезапустил телефон и все работает. Вообще, как ни в чем не бывало. Это вообще возможно такое? И еще раз напомню, что все эти баги, фризы, тормоза и неисправности я словил на своем iPhone 7 Plus на релизной iOS 11.0 1. Вот такая история. На сегодня это все. Надеюсь, что в ближайшее время компания Apple выпустит iOS 11.1, в которой уже будут побеждены, устранены все несовершенства. Опять же, баки, лаги, тормоза, фризы и прочие. Опять же, радости, в кавычках, и нюансы. Для того, чтобы наши устройства работали более-менее стабильно, хорошо и красиво. Ну а вы смотрели канал Apple Finder. У микрофона был Артем. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.